Здорово, бандиты, с вами Панда. Часто говорят, Панда, у тебя красивые превьюшки, красивые картинки. Действительно, мы когда вот начали заниматься всем этим делом, да, превьюшным, у нас появился первый дизайнер, сейчас у нас два дизайнера. Конечно, ну, канал сразу получил конкурентное преимущество, стал красивее. Здорово, Многие новички тоже говорят, ребят, типа, нам бы вот какое-то красивое оформление, не могли бы вы там по помочь. Я просто показываю канал, который мы оформляли. Можем помочь, ребят. И причем помочь как бы очень, очень по бюджетной цене, просто вот для старта, да, чтобы вам много денег не вкладывать. Что потребуется от вас и что мы вам сделаем? Да? От вас потребуется просто объяснить, что вы хотите увидеть на шапке YouTube и на аватарке YouTube. На фрилансе цены на такие услуги очень высокие. У нас будет по да но учите, что там сильно делать, переделывать там 10 вариантов мы не будем, конечно. Но в общих чертах и постараемся максимально вам угодить, вам как бы все уладить. Плюс, новичкам часто непонятно, что где как. Они хотят проконсультироваться по YouTube, но услуга достаточно дорогая, сами знаете. Ну, для многих новичков, скажем так, для школьников, для студентов. Вот. Для бизнеса, конечно, нет, берут нормально. Вот, поэтому предложение какое? Пакет услуг, стартовый пакет, YouTube канал под ключ. Для старта, да, это шапка плюс аватарка от нашего художника уникальная, все ничего не воруем. Ну, то есть, если вы скажете, BMW вырезать, конечно, мы вам BMW вырежем откуда-то, да, и вставим. Но в целом, как бы, уникальная шапка, уникальная аватарка, плюс получасовая консультация от моего первого помощника, вот, плюс пожизненная скидка на рекламу на наших ресурсах. То есть у нас сейчас каналов около десятка разных, ну там продюсерских, плюс моих, но ну, рекламу мы размещаем пока только на двух на двух каналах и в нескольких пабликах. Так вот, вы пожизненно... Но только для этого своего канала нужно понимать. То есть вот, вот вы создаете канал, под ключ мы его как бы вам помогаем оформить на старте, да. Вы получаете получасовую консультацию, чтобы обсудить вот эти важные вопросы, плюс-минус что-то задать, что-то спросить, какие-то советы получить от моего помощника, от моего партнера. И, соответственно, в подарок вам еще, то есть всегда будет скидка, пожизненная скидка на, собственно, нашу рекламу. Ну, по нашей рекламе, по нашим консультациям, отзывам вы просто можете вот здесь вот в ВКонтакте зайти, и я не знаю, вот за сколько час можете читать отзывы положительные. Вот. Кстати, сейчас уже видеоотзывы у нас есть, ребятушки, Есть видеоотзывы по рекламе, по консультациям. Их немного, но обычных отзывов миллиарды вообще. Ну, то есть тут сколько? Много очень. Вот, Поэтому еще раз, да, то есть вечная скидка на всю рекламу вот с этого прайса. То есть она будет, конечно, зависеть от времени, от загруженности нашей. Но всегда какая-то небольшая скидочка, но всегда будет у вас для пиара вашего этого канала. Плюс шапка, оформление шапки. Плюс, соответственно, консультация получасовая, стартовая, да, такая, а потом уже как бы посмотрим, что там вам еще нужно. Но в любом случае это вот такой быстрый старт, простой, да, а дальше, дальше посмотрите, дальше уже по вашим задачам сфокусируйтесь. А оформление может быть на любую тематику, тут проблем никаких нет. Все, что не запрещено YouTube, все можем оформить. вот, Цена вопроса очень скромная. Можете сами посмотреть на сайте, вот в прайсе, ссылка в описании, она будет она будет меняться, поэтому сейчас те, кто первый, для первых будет подешевле, потом цену поднимем. То есть сделаем два заказа, два-три цену поднимем сразу. Поэтому смотрите на, на сайте, там под этим роликом будет, соответственно, прайс на данный момент. Все, ребят, я просто, ну вот, люди просят и поэтому решено было сделать. Спасибо, спасибо, кто хочет попробовать, спасибо, что выслушали, удачи вам.